Всем привет! Сегодня мы расскажем вам о том, каким образом можно купить доходный объект недвижимости, квартиру с помощью такого инструмента, как ипотека с минимальными вложениями. Представляю вам Илью Галетова. Он помогает привет. оформить ипотеки, помогает взять ипотеки. Он кредитный брокер. Вот. И мы сейчас приехали к одной из его клиентов, которая взяла вот в этом доме в этом старинном доме квартиру и теперь ее сдает посуточно а зарабатывает в ней А, ручка и они сказали окей они сказали, так, я, так, думаю, так, я так. думаю что у многих возникает вопрос каким образом можно разделить квартиру чтобы она была уютная каким образом сделать коридор ну, вот мы в таком пространстве и здесь уже Отдельные квартирки. Друзья, покажу вам студию, которая сделана специально под сдачу в посуточную аренду. Хозяйка нам позволила здесь поснимать и показать, что здесь происходит. Здесь примерно 22 квадратных метра. Очень уютный ремонт. Это небольшой подмосковный город. Это квартира порядка 80 квадратных метров, которая разделена на 4 студии. И теперь будет сдаваться посуточная гостиница. Находится на первом этаже. Насколько я понимаю, гораздо проще узаконить такой ремонт, такую перепланировку именно на первом этаже, под нами нет никого, не надо согласовывать мокрые зоны, вариантов перепланировки становится больше. Я слышал, что можно первый этаж узаконить и можно узаконить те, те объекты, которые находятся на втором этаже, но под ними коммерческое помещение, например. Можно это это сделать, так? Да, можно это сделать, можно узаконить и высокие этажи. Тоже это раз. Может такое? Но, Может. скорее всего, что там будут вопросы по мокрым зонам, да, основные. Вот. Чтобы мокрые зоны да. не находились Мы там живыми помещениями. Да, есть такие планировки, где mm -hmm. можно это сделать. А как давно вы этим занимаетесь? Партнер мой три года, а я, вот. Uh -huh. я вот. И, И сколько вы уже объектов а, имеете в а, а Больше 20. А как как сейчас к... еще две студии у нас запускаются. Это уже а. вот в А как вы к этому бизнесу пришли? Как, почему именно его выбрали? Я всю жизнь занимаюсь предпринимательством. Mm -hmm. Полтора года всего лишь после института работала по найму. В Бароскептое у нас были магазины в собственности. Переехав сюда, вы решили, все продали и решили с чего-то начинать. Два года была в поисках, пробовала то, другое. То есть все равно на тренингах, на всяких разных училась. Я сам очень ну, много учусь, интересно, да. куда есть смысл, во сходить? Татьяна Корянова, аукционы, ага. торги по банкротству, а Наташа Захань тоже там Слышал. Была. Вот. Потом у меня был Малюшенко, доходный дом. Угу. Стас рождественский. Вот, это уже территория инвестирования. Мне кажется, для любого предпринимателя надо попробовать его, не его. Например, угу. вот торги по банкротству я полгода на это потратила. Рискованный бизнес, он не несет стабильности и развития. А посуточный он не рискованный? А посуточный он, если тут все, все делаешь правильно, он в принципе не рискованный. От квартиры всегда от аренды можно отказаться. Минимальную стоимость умножаем на 30 дней и на плохую заселяемость там, на 75%. умножаем на 4. Уважаемые 144 тысяч. Вместо 30, которые были бы от этой квартиры при обычной сдаче. Ну да, это принципиальная разница. Порядка 80 тысяч платежей по ипотеке и на кредит, который взят для ремонта. И все равно остается еще минимум 40 тысяч рублей, которые будут... Сверху в виде прибыли. А сколько в совокупности э, сейчас получается зарабатывать на таком бизнесе? Если это не секретная информация. Ну, оборот, наверное, вот это примерно у нас, на 10 Ну, ну uh -huh. если не брать чемпионат мира... Uh -huh. и... Ну, я думаю, что чемпионат мира, мира у вас не так сильно и коснулся. Нет, ну, у нас в два раза оборот он выше. А, у вас объекты в Москве? Мы же в Москве. А, -а, а, ну вот какой уровень дохода с одного объекта, который считается для вас там хорошо? В Подмосковье тысяч двадцать, двадцать это хорошее. Чистые прибыли? Да, чистые прибыли. Uh -huh. а, в Москве? а в Москве? Ну, в Москве вот сейчас, к сожалению, такие же примерно. На... А были выше раньше? Были, были раньше выше, наверное. Упал, или, в купала, конкуренция, да. наверное, после шипятого мира Аккуренция тоже выросла. Есть определенная стоимость, да, ниже которой уже нет смысла сдавать посуточно. Как вот этот рынок будет себя вести в будущем, вы как думаете? Города близкие к Москве, но минимальная стоимость будет полторы тысячи за сутки. Угу. То есть ниже, у... ниже, все ниже. упадет просто на себестоимость практически? Да, да, и будут только собственники, останутся только собственники, которые не субаренду сдают, а, а... Субаренду. Ну, сами занимаются по сути, Имеют свое агентство, имеют свои объекты, скорее да. всего. Да, И Все придет к этому. А арендные будут не, не иметь смысла, не будут иметь смысла. Субаренда, субаренда в Москве очень распространена же. Угу. Тяжело купить у Москве квартиру и потом то есть набрать 40 квартир угу. с детства. Крупные агентства, они работают, берут квартиры в аренду и сдают субаренду угу. уже давно-давно на рынке. А, интересно, какие перспективы у этого рынка, то есть конкуренция становится выше? Те посуточники, которые имеют 5-10 квартир и не развиваются, они, скорее всего, либо сдадут свои квартиры в последующем, либо перестанут зарабатывать рано перестанут или поздно. потому что все равно ценник идет вниз, по Москве он уже упал сильно. А как меняется рынок? Рынок меняется сейчас в сторону профессионалов. Те люди, которые пришли на, на рынок то просто хапнуть, есть такие, заработать, а они постепенно уйдут. Те, которые не расширяются, мелкие, они тоже. Те, кто будет предоставлять лучшие услуги за лучшую цену, те, те останутся на рынке. Насколько нашим зрителям не смысла рассматривать допустим такой бизнес как там, альтернативу если бы это было два года назад я бы сказала да классно давайте а сейчас угу. я так не скажу ни в коем случае прежде чем начать надо знать спрос именно в этом Значит, районе и, да и предложение а потом уже вкладываться потому что представляете снимаете квартиру и вам надо каждый месяц платить угу. А она, и... не несет доход. а она несет доход и, и еще хуже может идти. Невыгодно платить досрочную ипотеку. Получается выгодно брать э, на максимальный срок. Максимальный срок э, обычно там 25, бывает даже 30 лет, и платить ее по графику, а учитывая то, что у нас каждые 10 лет э, по статистике происходит какой-то кризис, и деньги обесцениваются, а то через 10 лет большая вероятность, а уже даже не через 10 или а меньше, очень большая вероятность, что эти деньги будут стоить гораздо ниже. Я помню, в 90-е произошел очередной кризис, люди платили ипотеку основной зарплаты. Вот сейчас я, наверное, не стала бы послушно вот, Учитывая, учитывая, учитывая все изменившиеся с... Да, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Ну, да. Да. ну, как и любой другой рынок, он сжимается, конкуренции становится больше, учитывая, что Количество покупателей больше не становится, сам рынок не растет. Вот это все снижает доходность, снижает маржинальность. Да, это... И выживут только сильнейшие те, кто сможет успеть укрупниться. Желаем вам удачи, желаем удачи вашему, вашему, бизнесу, вам, вашему бизнесу. Очень понравилось, как вы сделали здесь ремонт. Надеюсь, да. что у вас здесь все будет очень хорошо сдаваться. Спасибо, Спасибо вам. Спасибо большое. делай круче всех, покажи всем.